Здравствуйте! Сегодня хочу испытать в качестве автомобильного видеорегистратора как будет писать видеокамера Action Ekin H9R и видеорегистратор Flame Uni. Все в одном режиме и при одних скоростях все установлено в одном и том же положении. Итак, поехали! Скорость автомобиля записывается на видеорегистраторе Видеозапись идет в автоматическом режиме, ничто я не выставлял, как заводские настройки были, так я их и испытываю. На улице пасмурная погода. Подлог гейм Я думаю, что этого времени достаточно, чтобы определить, как пишет видеорегистратор Plane Union и экшн-камера Akin H9R. С какой стороны ведется запись и каким прибором, до определенного времени остается на ваше размышление. С вами был канал «Делай сами». После 5000 просмотров видео, возможно, и открою тайну, где какой прибор писал видео. Всем желаю благополучных поездок и хорошего настроения. До новых встреч на моем канале.